доброго времени суток мои дорогие и любимые подписчики и гости канала истина таро вас приветствую я катерина сегодня я проведу очень интересный таро расклад это будет на четыре варианта от вас нужно будет всего лишь выбрать основную карту задуматься о вас и вашем партнере и слушать то что я вам буду говорить Второй расклад сегодня будет называться «Что ждет вас с ним в ближайшее время? Как по совету высших сил стоит себя вести?» Дорогие мои, напоминаю о том, что а, вы можете подписаться на мой канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии, подписывайтесь и как бы пишите в комментариях, понравился ли вам мой второй расклад. Помог ли он вам? Итак, четыре варианта. Четыре варианта. 2, 3, 4 загадывайте необходимую карту, которая больше вам резонирует. Так, дополнительные карты. Так, первый вариант. Второй вариант. Третий вариант и четвертый вариант. Итак, я даю вам время для того, чтобы определиться с вашим вариантом. Первый вариант, второй вариант, третий и четвертый. Буквально несколько секунд, выбирайте тот вариант, который вам более подходит интуитивно. Итак, переходим к первому варианту. Первый вариант. Зайка садних мечей. Угу. Так, девочки, мальчики, кто выбрал первый вариант? Так, первый вариант хозяйка, то бишь императрица. Аркан здесь говорит о жизненной силе, плодородии, росте и зарождении нового. Человеку, который выбрал эту карту, независимо от того, мужчина это, либо женщин, стоит положиться на судьбу. Пусть все события идут своим ходом. Главное воспринимать спокойно происходящее. Все ваши дела идут к развязке, а значит, совсем скоро вы узнаете, какая ожидает вас судьба. Возможно, на вашем пути встретится такой человек, который сыграет не последнюю роль в вашей жизни, станет вашим покровителем. Это для тех людей, которые еще не в отношениях, либо же вот отношения только закончились, либо вы обдумываете по поводу того, стоит ли продолжать эти отношения, либо стоит их закончить. Вам карты говорят о том, что даже если вы выйдете с отношений, в которых вы были, либо же уже вышли, то на вашем пути еще встретится человек, который сыграет очень важную роль в вашей жизни. В некоторых случаях данная карта может обозначать скорое бракосочетание или зачатие ребенка. Данная карта – это очень хорошая карта. Здесь есть все основания радоваться, когда она выпадает при гадании. У человека появляется удовлетворенность от происходящих событий, которые довольно быстро развиваются. Здесь все дела, которые просто лежали мертвым грузом, вдруг неожиданно проснутся и дадут новые сильные побеги. Под покровительством этой карты все ваши дела будут успешными. Карта это также свидетельствует о плодовитости и вероятности брака. Наступает в жизни такой этап, когда человек добивается личных свершений, и его жизнь будет наполнена радостью и удовлетворением. Личные взаимоотношения идут к значительным переменам, то есть все наладится в ваших отношениях. Это может быть связано с рождением новой жизни, ведь прибавление в семье – это всегда радость. Но, возможно, произойдут и другие перемены в отношениях двух людей. Может наступить новая фаза материнской любви и отношения в семье могут стать более теплыми и нежными. Сердечные дела здесь действительно будут складываться замечательно. Для тех людей, которые являются неженатыми или незамужными, эта карта обещает скорый брак. И этот брак причем будет очень удачный. Здесь вас, ожидают, вас и вашего партнера ожидают неплохие перспективы. Порой даже в каких-либо непростых ситуациях он здесь у вашего партнера и у вас как, бы, как знаете как развивается какое-либо вот чутье вот, связано не только вот как бы в личных отношениях, но и в бизнесе, в каком-то творческом процессе и за которое вот вы получите неплохое вознаграждение и эта карта говорит о том, что вы сможете добиться неплохих результатов и от этого всего вы будете получать неплохое удовольствие. Какой же здесь совет карт идет для вас? Данная карта призывает вас просто успокоиться и дать возможность событиям развиваться так, как они развиваются. Если же вы сможете как бы убедиться в том, что вы правы, и отстоять свою точку зрения, то, как бы, возможно, в то, что вы сможете разобраться в данной ситуации как можно быстрее. Судьба к вам будет благосклонна. И, но главное, как бы, не прошляпьте этот момент. Вот будьте внимательны к тому, что происходит. Если вы будете действовать плодотворно, то можете добиться очень хороших результатов в своих любовных делах. Причем не только любовных, но также и в работе, в бизнесе. И здесь возможно у кого-то проиграться, что у некоторых появятся новые идеи, проекты, которые также будут радовать человека и поднимать ему настроение. То есть здесь по первому варианту все будет развиваться. Если же у вас отношения с вашим молодым человеком, либо женщина, если это смотрят мужчины, как бы стояли на паузе, либо долгое время как-то не проявлялись, то эти отношения начнут в скором времени э, проявляться и расцветать. То есть первый вариант очень неплохой. Очень неплохой и означает развитие дальнейших, в дальнейшем ваших отношений на человека, на которого вы задумали. Итак, второй вариант. Что у нас здесь по второму варианту? Ага, «Дама мечей». «Дама мечей». Итак, при выпадении этой карты в раскладе, готовьтесь к трудным переговорам и конфликтам. Здесь не будет легкого достижения результатов, но будут разумные действия и решения тех или иных вопросов. Человеку, который выбрал вот данную карту, свойственно двигаться вперед, но в рамках каких-либо запретов и в соответствии с принятыми правилами. А тот, кто выбрал эту карту, вряд ли захочет, ну вот как бы тот, кто загадал своего партнера под этой картой, то при просмотре данного партнера можно сказать, что он вряд ли захочет расстаться со своей привычной холостяцкой жизнью, либо же вот своей обычной жизнью, если это мужчины смотрят вот как бы на женщину. Данный партнер, на которого мы смотрим, боится этой как бы, печати в паспорте, можно так сказать, как огня. И над этим вопросом будет очень много сомнений и раздумий, прежде чем он как бы, согласится на то, чтобы сделать какой-либо э, важный и решительный шаг. Здесь просматривается какой-то холод в чувствах или невозможность э, любить э, беспрекословно. Если эта карта выпала женщине, значит она как бы пока, ну вот если это смотрят женщины, и которые думают о том, чтобы вот обзавестись потомством, либо стать матерью от этого человека, то здесь пока карты показывают о том, что с данным человеком вы пока не готовы к материнству или просто же боитесь этого. Под влиянием вот этого аркана, на которого смотрим, человек так и не может пока создать новую семью и отношения, потому что этот партнер, вот на которого мы смотрим, он привык манипулировать чувствами других людей, лгать, обманывать, вот как бы этот человек, вот он к этому привык и никаким образом он это не перестает делать. Карта несет в себе разочарование в любви, Говорит об измене и предательстве, и также а, тайной не, не, какой-то недоброжелательности. А, что же все-таки эта карта еще Вот в соответствии с другими картами? Что же она говорит? А, судьба вам подскажет сделать правильный шаг. Если вы еще недавно были от кого-то зависимы, то теперь настал тот день, когда все значительно меняется в лучшую сторону. Теперь ничего не нужно стесняться. Нужно вести себя свободно и непринужденно при любых обстоятельствах. Главное, вот, то, что вот вам подсказывают карты, это не перейти ту границу, чтобы как бы, желание вот какой-то самостоятельности не переросло к тому, чтобы быть вот одной или одному стоит по картам если тот человек который сейчас смотрит у него либо конец отношений либо же человек решил начать новые отношения то по карте здесь идет то что вы найдете умного человека который будет вот знаете тоже вот важной ролью в вашей жизни вот он окажет такую роль. И стоит прислушиваться к тому, что он будет вам говорить, так как через него вам будут подаваться знаки судьбы. Так Какой же здесь совет? Карт идет по вам, через высшие силы. А совет здесь такой, что вы не должны сдерживаться ни перед чем. Независимо от того, в какой сфере своей жизни вы хотите себя проявить. Как в профессиональном плане, так и в личном. Вам хватит сил для достижения ваших целей. Вы сможете жить так, как вам хочется, не обращая внимания на какие-либо мнимые приоритеты. Также здесь самым лучшим советчиком и помощником будет являться собственная интуиция. Главное, чтобы человек смог проявить все свои самые лучшие качества. Итак, вот такой вот у нас был второй вариант. Какой у нас был второй вариант? Переходим к варианту номер три. Кожешь у нас вариант номер три. Туз мечей. Какие у нас еще сопутствующие карты? Туз мечей. Так, туз мечей. Туз мечей это аркан триумфа и победы. Все сомнения оставляйте позаведи. Внесите во все сферы своей жизни ясность, и так жить вам станет намного легче и веселее. И не придется вам ломать голову над всякими мелочами. Вы можете посвятить это время чему-то большему Возможно, у вас родятся новые планы и замыслы, которым суждено осуществиться, если же приложить достаточно усилий. Если в данный момент в вашей жизни, какой-либо кризисный момент карту данную вы можете трактовать как исчезновение неприятностей. Тот, кто загадал данную карту, вы избавитесь от зависимостей. Ваш, э, вас ждет серьезный разговор, выяснении отношений с вашим партнером. Э, если же вы как бы перестанете жить иллюзиями и будете как-то вкладываться в эти отношения, вот знаете, вот э, с тем, чтобы построить какие-либо крепкие отношения и создать семью, у вас это получится. Но будет у вас это получаться очень-очень проблематично, потому что партнер здесь сложный. Аркан здесь трактуется как свобода, решительность, логика, дисциплина, организованность. Не исключены здесь проблемы кстати, со здоровьем, которые возможно решить только хирургическим вмешательством. Это касается не всех, но у некоторых это проиграется. Обязательно, если у вас какие-то есть проблемы со здоровьем, посетите врача и пройдите медицинское обследование. Если же у вас сейчас с вашим партнером происходит какая-либо некомфортная, неприятная ситуация, не расстраивайтесь, эта ситуация образуется и будет выход из нее. Так, скоро у вас появится возможность найти общий язык с вашим партнером, то есть если здесь вы загадываете на партнера, с которым вот у вас отношения, находится либо на грани, либо на паузе, то в скором времени как бы у вас найдется такая возможность найти общий язык с ним. Этого, вот знаете, вот в этих отношениях вот найти общий язык, этого не было уже долгое время. Вот здесь, знаете, как были какие-то кризисные времена, но в ближайшем будущем это все изменится. И то, что вам подсказывают карты, это нужно избегать в отношениях двусмысленность потому что здесь много какой-то недосказанности. Если же здесь недавно закончились отношения, карта показывает появление новых крепких и плодотворных отношений. В повседневности карта символизирует какой-то внезапный разгар страсти, которая раскрасит вашу жизнь яркие цвета, перекрыв с собой вот всю рутину, которая есть. Поэтому наиболее вот, частая трактовка данной карты – это необходимость бор борьбы за отношения, потому что здесь есть вероятность появления соперника или соперницы. Кроме того, выпадение такой карты в прямой позиции у некоторых даже проиграется, как скорая беременность от вашего партнера, либо же беременность женщины, если это смотрят мужчины, на которую вот они смотрят. Здесь скоро как бы у вас может начаться новый интересный проект, который вот захватит все ваше сознание. Вот если девочки, те которые, или мальчики, которые думают над тем, чтобы начать что-то новое отношение, но боятся идти в это новое, как бы не бойтесь, у вас это все будет наладиться, будут нормальные отношения он э, появится вот как бы не просто так, это будет как дар судьбы. Это, знаете, будет к вам как за вознаграждение, за потраченные в серьезном конфликте нервы, время и энергию, которые вот вам во, высшие силы будут давать в ответ на то, что вот вы как бы пережили. Здесь э, самое главное, что если у вас уже опустились руки, и вы думаете, что вот эти грозовые тучи, в виде огромных проблем, которые у вас есть, они никуда не исчезнут, вот здесь главное сохранять дисциплину, быть решительным и не медлить. Не бойтесь совершить ошибку, только если вот как бы она не фатальная будет, и это будет для вас прекрасным уроком. В любом случае как бы не отчаивайтесь, потому что все негативное приведет к чему-то новому и безумно интересному сконцентрируйтесь на поставленной цели, все свое внимание, и положительный результат не заставит вас ждать. Какой же здесь все-таки совет карты для вас? А совет карты здесь такой, что вам стоит быть решительным, даже в сложных моментах, потому что это вот как бы не так сложно, как может показаться вам на первый взгляд. Решение для вас может оно прийти как вспышка, вот внезапное как озарение. И при этом, при всем не совершайте каких-либо необдуманных поступков. Следуйте зову логики и разума. А, здесь не стоит волноваться и сомневаться во всем. А, ведь так только вы потратите энергию, которая могла бы пригодиться вам на то, чтобы собраться, быть внимательным и чутким ко всему. Кроме того, вот знаете, обращайте внимание на знаки Потому что судьба вам обязательно поможет через знаки добиться правильного ответа и правильного результата Так, это у нас был третий вариант Мы переходим к варианту номер 4 так, карта у нас звезды выпадает Карта выпадает, звезды Какие же у нас здесь? Непутствующие карты идут. Угу. Итак, карта звезды. Карта звезды здесь показывает надежду, происходящие изменения к лучшему. Какие у меня все сегодня интересные четыре расклада. Аркан здесь символизирует восход Солнца, но рассвет только-только наступает. Это означает, что у человека возникнут какие-либо новые идеи, которые он сумеет воплотить в жизнь. Будьте уверены в том, что наступит лучшее будущее. Вот о чем вы мечтаете и о чем вы строите планы в отношении вашего партнера, вот как бы это все наступит. Но это вот только-только вот как бы к этому подходит. Здесь, если кто смотрит незамужний, либо те, кто, у кого в отношениях точка, либо какая-то неразбериха в отношениях, здесь возможно появится новый знакомый, либо новая знакомая, если это смотрят мужчины, или же новая любовь которая, знаете, вот приведет вас к тому, что вы начнете понимать, что же такое на самом деле настоящее чувство, настоящая любовь. Вот те разногласия, которые у вас были в прошлом в отношениях, они будут преодолимы. Это относится как к тех людей, которые вот обзаведутся новой любовью, так и тех людей, у кого отношения на паузе, и вы планируете в дальнейшем эти отношения продвинуть. Здесь те, кто вот смотрит на партнеров все-таки, настанет какое-либо взаимопонимание. Э, вот знаете, вот как бы на человека снизойдет озарение, вот он поймет, какие ошибки в отношениях с вами он допускал. Э, здесь вот э, настанет такая, такое время, когда вот трудности между вами они останутся позади, позади. И, в принципе, между вами, вот как бы появятся определенные перспективы будущего. Вам здесь по картам нужно подождать, но бездействие, без знаете, вот оно как бы не должно быть напрасным. Ваше желание здесь, оно исполнится, а задуманное благополучно закончится. А высшие силы здесь, они готовы обратить на вас вот как бы свой взор, поэтому обязательно подадут вам какой-нибудь знак который покажет вам новое направление вашего пути. Постарайтесь, пожалуйста, обратить внимание на эти тайные знаки. Это могут быть слова или названия, случайно услышанной песни, возможно, название журнала, статья в газете, объявление на каком-то столбе. Ну то есть это может быть все что угодно. Обращайте внимание, потому что вселенная вам будет через эти знаки подсказывать как находить выход с этой ситуации. Здесь данная карта показывает то, что отношения с тем человеком, на которого вы задумали, они будут долгими. Планы осуществятся, и те девочки, которые хотят брака от партнера, либо мужчины, вы этого дождетесь, и это принесет как бы, вам хорошие результаты. Если же здесь смотреть на то, что какие чувства испытывает к вам человек, данная э, карта показывает на влюбленность либо искренние дружеские расположения. Э, здесь э, карта показывает то, что пара может э, рассматривать как бы совместные планы на будущее. Но у некоторых здесь проиграется то, что вы встретите кого-то другого, и знакомства здесь вырастет прочная дружба, либо что-то большее. Здесь нужно как бы, ну вот у многих проиграется такое, напоминаю, что расклад здесь общий. Что касается здесь любви и чувств, то карта звезды говорит о том, что произойдет свидание, и вы можете рассчитывать на более долгие отношения. Какой же вам дается здесь совет карт от высших сил для вас? Совет карт состоит в том, что вы должны верить в свои силы и возможности. И не бояться возлагать на будущее надежды. Так как вот сама карта звезды вам на это показывает, что вам нужно это делать. А что конкретно вам нужно предпринять, как поступить, вам подскажет интуиция. Если вы не будете думать о том, насколько ваши планы, намерения, цели реалистичны или фантастичны, разумны или нелогичны, и как бы не станете останавливаться из-за этого на полпути, то впоследствии вы окажетесь приятно удивлены и обрадованы. Итак, дорогие мои, с вами была я, Катерина Таро, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте комментарии, какие в дальнейшем вы хотели бы видеть от меня а, выпуски, Таро-заговоры, а, Таро-раскладывание, заговоры, либо вообще, что в дальнейшем вы хотите увидеть на моем канале. Благодарна вам за, вам за внимание, с вами была я, Катерина Таро, пока-пока!